Приветствую вас, дорогие друзья. Вы здесь не просто так явно, так как вы наверняка ищете новые способы заработка или как заработать в интернете. На связи с вами Евгений Эдуардович и сегодня я решу вашу денежную проблему, так как сегодня я покажу вам действительно не просто рабочий способ, я подарю вам по сути готовый бизнес, который уже приносит вам деньги. Итак, давайте же разберем, что вы именно получите, почему вы здесь на этом сайте и а, что это такое за готовый бизнес, так еще и под ключ. Ну, а, во-первых, я думаю, вы все знаете, как работает вообще обычный бизнес в интернете, или можно так назвать воронку продаж, которую вы наверняка видели уже неоднократно. Это подписная страница, серия писем и много там еще всяких а, фишек-прибаучек, которые я сейчас в объяснять толком ну не буду, но я думаю вы это видели, вы проходили не раз такие воронки, так вот наш готовый бизнес под ключ это вот та самая воронка продаж, которую мы Полностью настроим для вас, специально только для вас. Конечно же, это все не бесплатно, но самое главное то, что вы получите. Во-первых, это полностью готовую воронку продаж, полностью функционирующую и сразу же уже приносящую вам деньги. То есть мы полностью все настраиваем так, чтобы это все работало на полном автомате, без вашего участия. То есть вам надо уделять будет лишь по 15 минут в день, может быть даже ну, может быть чуть-чуть побольше. Это все зависит от вашего э, оборота, во-первых, сколько вы захотите зарабатывать. И если вы хотите, например, зарабатывать большие деньги, ну, придется уделить немножечко побольше, то есть минут по э, 30 или там хотя бы час в день, чтобы поддерживать такой бизнес. Но, тем не менее, это может все работать и без вашего участия. То есть мы это все э, специально так делаем, чтобы работало на автомате. Итак, давайте разберем. Первое, что вы получаете, это, конечно же, готовую подписную страницу, которую мы делаем специально для вас. То есть, под каждого а, нашего клиента мы делаем отдельную подписную страницу с самыми высокими конверсиями. То есть, не было такого, чтобы наши подписные страницы не собирали контактов или ну, не выполняли свою работу. Так, поехали дальше. После того, как а, человек подписывается на страницу, ему должно что-то приходить. И, естественно, мы об этом тоже позаботились. Мы сделали за вас уже бесплатный продукт, который будет а, полностью генерирован, ну, по, под вас, короче. То есть он не привязан к нам, там, то есть к нашей компании, нет. Он будет полностью подбит под вас. То есть это, а, можно так назвать, свободная форма бесплатного продукта. Вот. но ну, естественно, после того, как человек получил этот а, бесплатный продукт, также мы еще предоставляем вам серию писем, которые будут в автоматическом режиме, опять же, также уходить человеку, то есть без вашего, опять же, участия, то есть вам вообще ничего не надо делать. И еще самое прикольное, то что мы вам даем агрегатор, который будет для вас полностью бесплатный. То есть для большинства а, людей такой агрегатор с рассылками, с CRM-системой а, стоит от тысяч, до 15 тысяч рублей, и дальше это, опять же, зависит от подписчиков вас, для вас же этот агрегатор будет полностью бесплатный и с неограниченным сбором подписчиков, то есть это будет очень круто для вас особенно, то есть вы будете экономить, по сути, каждый месяц от 1000 до 15 тысяч рублей просто только на этом агрегаторе. И, естественно, естественно, как-то же надо зарабатывать на этом все, мы еще вам предоставляем, платный продукт, который, опять же, работает за вас. То есть это не какая-то партнерская программа, это именно полностью платный продукт, который, а, в, в, то есть с которого вы получаете полностью стопроцентную оплату. И еще плюс маленькие продукты с а, до продажами, короче, то есть, по сути, ну, любой почти, почти клиент у вас будет что-то покупать, и тем самым вы будете на этом еще неплохо-таки зарабатывать. Ну, опять же, да, это такая целая система и полностью готовая воронка продаж. А что же с ней делать? Она же сама по себе не генерирует трафик. Да, все верно, и об этом мы тоже позаботились, дорогие друзья. Мы для вас делаем специально по под ключ, под ключ практически новый youtube канал и продвинем его с готовыми роликами то есть мы уже зальем ролики туда полностью оформим его красиво с превьюшечками с шапочкой короче полностью готовый youtube канал уже с живыми подписчиками то есть мы для вас его полностью настроим который уже будет генерировать вам трафик дорогие друзья это уже стоит тех денег которые э, которые мы как бы запрашиваем но это вообще там копейки по сути но и это еще не все дорогие друзья да вот так вот еще не все все. еще бонусом если вы приобретаете сегодня данный курс вы еще получите полностью оформленную группу вконтакте и также уже с живыми подписчиками, с э, настроенными постами, которые генерируют, опять же, трафик. И это изи, easy, easy деньги, дорогие друзья, то есть это уже полностью готовая система, которая приносит вам деньги. И если вы еще заказываете сегодня, пока действует этот таймер внизу, еще вы можете получить мою э, полностью консультацию, то есть а, мою поддержку 24 на 7 то есть я всегда смогу вам помочь по любым вопросам, если у вас вдруг возникнут по нашему бизнесу или вообще по теме заработка в интернете то есть если вы не в курсе кто и такой, прочитайте на этом сайте обо мне поподробнее а, в принципе могу вкратце рассказать, что я уже более 7 лет занимаюсь инфобизнесом и а, маркетингом в интернете, поэтому знаю как зарабатывать в интернете, кругленькие суммы и а, максимальный мой доход был, это 1 миллион за месяц. Пруфы я постараюсь предоставить здесь, внизу, под этим видео, опять же. Ну, досмотрите этот полностью... Э сайт до конца, и я надеюсь, вы сделаете правильное решение в нашей сфере бизнеса. Я всегда смогу вам помочь, и э, мы, по сути, даем вам готовый бизнес, который приносит уже деньги. Все, дорогие друзья, я надеюсь, э, помогу, помог вам в вашем выборе, больших вам заработков, и делайте правильный выбор. До встречи!